Дэвид Рэдфиллоу, молодой и розовощекий, самый влиятельный наркоделец в Соединенных Штатах, щипал за щечки двух младенцев, лежавших в своих колясках. И, наконец, Альфред Гронвильд, как всегда в смокинге-галстуке. Эта диковинная игра явно выбила его из колеи. Гронвельд — ровесник Дона —